Приветствую вас, друзья! В рубрику «Анонимные вопросы» поступил следующий вопрос. Пишет женщина, описывает свою ситуацию, что год назад у нее внезапно умер муж, до этого жили хорошо, в принципе, ну, все как у людей. Был у них кредит, и возникла необходимость этот кредит выплачивать. Она по семейным обстоятельствам и ну, по просьбе своего близкого человека э, помогла ей. Но для этого ей пришлось пожертвовать своей работой. Она работу потеряла. Потерял наш аноним, имеется в виду. И сейчас она абсолютно свободна и ищет... Ну, занята поисками работы или озабочена поисками работы для того, чтобы закончить вопросы, связанные с кредитом. Ну и в принципе, чтобы было, были деньги на хлеб насущный. Ну, ищет выхода из создавшейся ситуации. Ее вопрос, найдет ли она работу... И для того, чтобы справиться с имеющимися проблемами, и она хочет уехать домой, к себе обратно, откуда ей пришлось уехать по просьбе близкого человека год назад. Итак, для начала я посмотрю Харар. Харар – это карта, построенная на момент возникновения вопроса. И ну, постараемся вначале разобраться по нему. Ну вот, смотрим. Самый главный сигнификатор вопроса Луна находится прямо на асценденте, То есть вопрос действительно этот очень актуален, важен для нашего анонима. Управитель второго дома, отвечающего за денежки, находится в ретроградном положении, но находится в благоприятном аспекте к управителю дома работы. Это Марс работа. Дом работы это Овен. Им управляется Марс и управляется Марсом. И также Марс является диспозитором Луны, которая находится в знаке зодиака. Скорпион. Вот, Марс, он находится в весах. Значит, Марс в весах имеет достаточно слабое положение. И плюс он может указывать на то, что пока, пока в поиске работы могут продолжаться какое-то время. Ну, как по мне приблизительно до нового года, но пока очень маловероятно, что наш автор сможет найти желаемую работу. Главное, кстати, вот планета, которая управляет ну, самыми главными целями, это Меркурий вопроса, и он ретроградный, то есть на сегодняшний момент Две планетки, отвечающие за, даже три получается, отвечающие за вопрос. Они все имеют достаточно слабенькое положение. Дело в том, что Луна в Скорпионе, она тоже в изгнании. Юпитер ретро, не прямой, не о своем знаке. И Марс слабенький, Меркурий ретро. то есть Все абсолютно планетки, которые отвечают за деньги за труд... возможность трудоустройства в ближайшем, пока к сожалению, ну, имеет достаточно такое слабенькое положение. Это может говорить о том, что вы можете искать работу, но при этом или будет что-то не то, или вам это не будет подходить, или может быть, будет маленькая зарплата. То есть, по сути, работа-то может быть, но вот как-то, скорее всего, что она не будет вас удовлетворять, вот не будет вас радовать. Если, например, копнуть чуть дальше, то я бы все-таки рекомендовала бы приступить к поискам, ну, где-то, может, быть через месяца-два, но более активно, или, может быть, надеяться на то, что ну, где-то вам там улыбнется удача ближе там, к концу года. Ну, давайте сейчас мы, в принципе, попробуем определиться с тем, по какому направлению вам лучше всего двигаться, какие ваши основные задачи, и в, ну, в чем вы сможете себя лучше всего реализовать, легче всего реализовать. Хорошо, давайте рассмотрим, в принципе, самого человека, то есть какие способности есть. Ну, первое, на что хотелось бы обратить внимание, это... То, что на нем относится к знаку Зодиака Скорпион. Скорпионы, в принципе, очень сильные духом люди. Их с... имеют очень сильную волю. Я не знаю ни, ни одного слабого. И, как правило, тем более, что они непосредственно связаны с перерождением. И, как правило, они умеют справляться очень хорошо с самыми сложными ситуациями. Особенно с самыми стрессовыми. Ну... Но... Видно, что ну, первая часть, первые две трети жизни были достаточно насыщенные у человека, очень интересные. Но и последняя треть достаточно должна быть тоже активной по магу. Маг – это мастер своего дела, это человек, который умело владеет всеми своими ресурсами, всеми своими талантами. Значит, на что бы еще хотелось обратить внимание к вашим, к вашим талантам относится вот, это вот, вот этот аркан, иерофант. Он часто указывает на то, что человек должен уделять внимание религии, изучению древних культур, традиций, заниматься научными исследованиями, получать хорошее образование. Ну, понятно, что вы уже его получили наверняка, если оно у вас есть. И необходимо гармонизировать отношения с отцом и детьми. Инструменты, посредством которых вам важно выполнять свою миссию, это тоже иерофан. То есть ваши таланты в умении получать, использовать на практике, передавать накопленные знания. Вы с легкостью завоюете авторитет, склонны, способны стать профессионалом своего дела. То есть все необходимые у вас для этого ресурсы есть. А ресурсы в основном ваши скрываются в умении преподавать. Очень, очень четкие такие явные признаки хорошего, сильного педагога, преподавателя, человека, который умеет воспитывать, который умеет переносить свои знания другим. Если обратиться к квадрату Пифагуру, у вас здесь очень сильно перенасыщен. «Черта, отвечающая за силу характера». Она говорит о том, что ну, вы можете с такой силой наслаждать свое мнение другим, что вам, в принципе, даже может быть абсолютно все равно мнение того человека, которому вы пытаетесь ну, что-то доказать. Вот настолько сильно вы уверены в том, чем вы увлечены. Это идеальное сочетание для тех, кто увлечен своей работой, которая делает то, что ему нравится. Также у вас очень хорошо работает логика, интуиция, абсолютно вы не предрасположены к физическому труду, разве что совсем немножко в качестве физкультуры, или либо легких сельскохозяйственных работ. Зарабатывать денежки, в принципе, вы умеете, очень целеустремлены, и опять же, духовный потенциал, у вас перегруз этого качества, то есть буквально доходящий до фанатизма, может быть. Ну, сейчас попробуем, если я сейчас до него докручу, так, перегруз этого качества может э, привести к тому, что, что э, если... То есть вы можете кидаться из крайности в крайность. Так, вот, углубля, углубляется попытками затащить свой монастырь и научить правильно жить всех вокруг, а также пренебрежением к низменным реальным вещам в имя высоких целей. Одним словом, такой человек может просто утратить связь с реальностью в погоне за своими неведомыми высокими идеалами. Ну, как я уже сказала, то есть если вы точно знаете, что то, в чем вы уверены, вы болеете этим всем душой, но, ну, например, очень как-то глубоко изучаете какой-то там предмет, то из вас может получиться просто идеальный преподаватель. Вы не сказали мне, не, не, не написали своему образовании, но если хоть как-то вы имеете какое-то отношение к преподаванию, то, конечно же, обратите на это внимание. Может быть, вам повезет заниматься репетиторством, ну, для начала давать какие-то уроки на дому. Может быть, из вас может получиться хороший воспитатель, вы можете ухаживать с детками, вы можете заниматься их воспитанием. Быть элементарной нянечкой, очень хорошая, то есть работать в семьях, которые берут для себя, для своих деток нянь, пока они маленькие и, ну, соответственно, могут заниматься с ними на дому. Также вам может подойти работа в каких-либо госучреждениях, госструктурах, например, ЖЭК. Например, самое элементарное, быть консьержем при входе. Ну да, всех учить, обучать, как правильно нужно, во сколько приходить, уходить, сдавать ключи, то есть сдавать какие-то распоряжения. Способности применить ваши таланты достаточно немало. Если посмотреть на вашу формулу души, то у вас в центре формулы он отвечает за коммуникации Плутон-Юпитер. То есть эти планеты они дают возможность очень хорошо управлять своим словом. Ну а вот с таким положением, вы знаете, даже очень хорошо пропутать депутатом. Сила слова, она огромная. Есть способности управлять коллективами. И судя по всему, видно, что вы в своей жизни были достаточно близки к руководительным постам. Плюс у вас очень хорошие коммуникации с женским коллективом. Очень сильный характер, пробивной. Умейте отстаивать свое, если уверены в своей правоте. свои правоте вы всегда уверены. Ну, как правило. Плюс у вас точка жизни проходит... По Сатурну, она уже прошла, вот видите, по Сатурну. Сатурн у вас, ну я не знаю, какой он сферой жизни отвечает, но, видимо, сейчас вы проживаете какой-то очень серьезный переломный этап вашей жизни, когда вам нужно что-то кардинально менять. И где у нас сейчас Сатурн? Сатур у нас здесь находится... У вас, вернее, он находится в конце Стрельца. Ну, а Стрелец у нас непосредственно связан с идеологиями, с верой, с предназначением, с философией, с переездами. Кстати, еще хотелось бы сказать, что могли бы также применить себя да, свои силы и в каких-либо... А, я, наверное, уже говорила в религиозных организациях. Хорошо, дальше... Значит, по поводу вашей карты, время рождения вы не знаете, но вы мне оставили несколько ну, важных событий в вашей жизни, по которым я так провела определенную аналогию использовала свои знания, опыт, ну и так по, по своему чутью. я лишь предполагаю, то есть, я не делала глубокого анализа, делать его не буду, но могу лишь предположить, что приблизительно ваше время рождения от 2 до 5, 5.30 утра. Я, конечно же, при анализе не буду учитывать дома гороскопа, не буду учитывать ваши сферы жизни, поскольку все-таки мы Вашего точного времени не знаю, но чтобы не ошибиться, не ввести вас в заблуждение, я этого делать не буду. Поэтому на границе, кто будет смотреть домов, не обращайте внимания, я делаю анализ, не учитывая их. Для меня достаточно сделать анализ и по космограмме, здесь очень много информации можно найти у человека, у человека. Ну, к примеру. Учитываем, что Венера находится в одном соединении, в одном знаке с Юпитером в Скорпионе. Вот сами по себе эти две планеты, они связаны со счастьем и с удачей. Это признак того, что вы можете смело рассчитывать на удачу в вашей жизни. То все, за что вы беретесь, если под этим кроются какие-то благие намерения, высшие какие-то главные цели, то есть не что-то такое ну, нехорошее с точки зрения высшей справедливости, то вы всегда можете рассчитывать на удачу. В принципе, к вам удача всегда будет идти. Стоит вам только лишь для этого ну, что-то сделать, то есть поднять свою попу со стула и начать шевелиться. Обязательно вам будут встречаться нужные люди на пути, будут делать вам важные подсказки. Кто-то чем-то поможет, кто-то словом, кто-то делом. Но рано или поздно все равно вы будете получать свои приятные бонусы. То есть ваша удачка вас покидать не будет. Но будьте внимательны. В периоды возвращения лунных узлов, как правило, приходят ну, необходимость рассчитываться за ту удачу, которую вам даруют свыше. Для вас это будет там из ближайшего 65-66 лет, 73-74. И что еще могу сказать, что вы достаточно дружелюбны, вы умеете себя вести в коллективе, не терпите никакого давления на себя, учитывая, что ваша луна находится в козероге и как только время не крутило, не вертело, она никуда из козерога не делась. Это говорит о том, что вы можете быть эмоционально скрыты, эмоционально замкнуты. При этом вы имеете очень сильную целеустремленность по Марсу. Марс ретроградный находится в тельце. Этот Марс, который ну, Марс отвечает за энергию. То есть вам нужно время для того, чтобы раскачаться. Но когда вы уже раскачаетесь, то вы уже буквально как бык будете все сметать на своем пути, продвигаясь уверенно к своей цели, по, кстати, по кармическим задачам, если их брать, в расчет, то я вижу, что у вас, знаете, такая достаточно серьезная была, ну, агрессивность даже, может быть, так порой очень сильная, то есть вы не боитесь идти в схватку ни с, ни с кем, но вам по задачам очень важно было воспитать в себе гармонию внутреннюю, уравновешенность, быть более милосердными, сочувствующими по отношению к другим людям, понимать, что у каждого может быть свое мнение и принимать человека таким, какой он есть на самом деле». И не пытаться его переделать. По ближайшему периоду еще хочу сказать, что во время транзита Марса по Скорпиону, вероятнее всего, он вам добавит решимости, энергии действует. Все-таки не оставляйте ну, в ближайшее время просто так, не будь не бездействуйте проявляйте активность в поисках работы все-таки конец вот ноября, здесь будут благоприятные моменты когда вы ну, сможете которые будут вам помогать достичь желаемого общайтесь со всеми рассказывайте о том, что вам необходимо что вы ищете может быть вам помогут чем больше общения, тем лучше чем больше людей будут знать о вашей проблеме, тем лучше. И есть еще такое, знаете, то есть если вы до конца года не найдете ничего для себя такого, ну, то что вас будет устраивать, то это уже только, наверное, с февраля месяца может быть, когда Марс снова перейдет свой сильный знак в, в козерог. Ну, Скорее всего, да, тем более там будет снова ретроградный Меркурий, конец января, и, по-моему, там до начала февраля. Да, да, тогда только лишь следующий будет более-менее благоприятный период для поиска работы, это февраль месяц. Поэтому надеюсь, что я все-таки вам хоть чем-то помогла. Ну что ж, на этом наша консультация закончена. Надеюсь, что у вас все получится. Мои подсказки окажутся для вас полезными. И надеюсь на вашу обратную связь. Всего хорошего вам.